друзья всем огромный привет и вспоминая свои первые месяцы работы с photoshop я как-то столкнулся вот с такой вот трудностью то есть я случайно зацепил какое-то окно и после чего не нашел никакого способа чтобы вернуть его назад Что бы я ни делал у меня это окно жило свою жизнью и никак не хотела возвращаться на свое родное место наверное ты уже знаешь эту проблему а если нет то досмотри этот ролик до конца он очень короткий и он научит тебя укращать и настраивать photoshop именно под тебя, под твои интересы, под твои возможности и выстраивать тот интерфейс, который тебе будет удобный. Итак, вы на канале Art Photo Life, меня зовут Серджио и поехали! Итак, друзья, мы столкнулись с такой трудностью, когда у нас по какой-то причине вдруг Photoshop рассыпался. И мы не знаем, как наши окошечки вернуть на родные места. Ну, как зацепить окошко, вы, наверное, догадаетесь. Все очень легко и просто. Удерживая левой кнопкой мыши на поле окошко, вы можете зацепить его и перетащить в любую сторону. И для того, чтобы понять, как это работает, давайте мы с вами свернем Photoshop в более мелкое окно и теперь посмотрим внимательно. Итак, у меня отвалилась левая панель с инструментами, я ее цепляю, подвожу к краю Photoshop и только после того, как я увидел, что у меня появилась и загорелась вот такая вот синяя планка... Я могу ее отпустить. И только после этого панель с инструментами встанет в свое родное место. То же самое мы с вами и проделываем с другими окошками. И вот я веду вот таким вот образом. Вот появляется у меня синяя планочка. Отпускаю. Панель встала на свое родное место. Беру следующую панель и хочу вернуть ее на свое родное место. Если я увижу, что у меня по контуру закрасился вот такой вот прямоугольник это означает то что моя вкладка разместится внутри предыдущей мне это соответственно не очень нужно Соответственно, я теперь размещаю это окно по такому же принципу, возвращаю его назад. Видите, подвожу даже к малому окну, у меня обрисовывается полностью квадрат, либо прямоугольник, отпускаю. И вот все три инструмента встали на мое привычное место по порядочку, по закладкам, как это я и привык видеть. После чего я цепляю окно, панелька загорелась как раз над моим предыдущим окошком, отпускаю и ставлю на то место, где мне это нужно и то же самое с последней с третьей панелью поднимаю введу до того момента пока не загорится синяя планочка и эта планка соответственно показывает именно то место где не просто установится моя панель но она и сохранится уже независимо от того буду я окно фотошопа раздвигать уменьшать или каким-то образом менять замечательно поразительно гениально и вот, друзья, таким образом вы не просто можете вернуть Photoshop к своему первоначальному виду, как вы его увидели после загрузки на компьютер, но вы также можете расположить окна, которыми вы чаще всего пользуетесь, именно в том порядке, в котором вам больше нравится, в котором вам удобнее Работать. Если вы, соответственно, левша, вы можете панель с обработкой, с основной вот этой, разместить полностью слева, а панельку с инструментами разместить справа. Ну, тут, как говорится, кому как удобнее. На этом, друзья, все. Надеюсь, видео было полезным. И если ты впервые на моем канале, не забудь заглянуть в мой инстаграм и забрать в подарок два замечательных набора пресетов. Желаю творческих высот вам, друзья. Всем пока и до новых встреч, до следующего видео.